Да, можно. Меня зовут Ирина. Моя дочь лечится в клинике 32 у Валерии Вадимовны, да, родных. Нам очень нравится этот доктор, своим, добро, свои своим доброжелательным отношением к, к дочери и своим качеством, да, профессионализмом. Мы очень довольны. Желаю ей дальнейшего процветания в работе и благодарных клиентов побольше.